Домашняя ливерная колбаса Домашняя ливерная колбаса получается очень вкусная и, конечно же, не идет ни в какое сравнение с магазинной. Колбаска получается с насыщенным печеночным вкусом и неповторимым ароматом. Очень вкусно подать на ламтике хлеба с острой горчицей. Ингредиенты для приготовления домашней ливерной колбасы понадобится Печень говяжья 500 граммов Легкое говяжье 350 граммов Сердце говяжье или свиное 350 граммов Сало свежее 200 граммов Лук репчатый 2 штука Яйца куриные 3 штука Соль, специи для колбас, черный свежемолотый перец по вкусу Чеснок гранулированный сухой 1 час лицо. Масло растительное для обжаривания. Чрево, кишки, свины очищенные около 1 метра. Этапы приготовления. Легкие печени сердца замочить в воде на пару часов, после этого воду слить, ливер нарезать на части. Поместить легкие печени сердца в кастрюлю, залить водой, довести до кипения. Убрать пену, воду посолить. Варить печень 15 минут, остальные продукты 45 минут. Готовые субпродукты остудить. Все перекрутить на мясорубке с мелкой решеткой. Фарш посолить, поперчить, добавить специи и чеснок. Также добавить яйца. Хорошо перемешать. Лук репчатый нарезать мелкими кусочками, также нарезать. И сало. Сало выложить на сковороду, поставить на огонь, обжаривать до тех пор, пока вытопится достаточно жира. После этого добавить в сковороду репчатый лук, обжарить вместе с салом, иногда помешивая, до мягкости и золотистости лука. Остудить. Добавить лук с салом в ливерный фарш. Все хорошенько перемешать и пропустить еще раз через мясорубку или же измельчить массу блендером. Черевосвины, кишки, можно приобрести у торговцев мясо на рынках или заказать по интернету. Лучше конечно же второе, так как вам пришлют уже очищенные, обработанные и засоленные кишки. Если покупать на рынке, вам придется самим их тщательно очищать, а это трудоемкая и не очень приятная работа. Черевослиные. Очищенные. Вымочить в воде с лимоном, или с уксусом, 2-3 часа, на 0,5 стакана воды 1 чайная ложка лимонного сока или уксуса 9%, промыть в середине под проточной водой, надев кишку прямо на гусак крана. Наполнить черево подготовленным ливером, не слишком плотно, иначе при варке черево лопнут, края перевязать. Поколоть колбасу иголкой, чтобы во время варки лишний воздух выходил из колбасы, а не вздувал е, е поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Поставить на огонь. Варить домашнюю ливерную колбасу около 40 минут. Затем немного остудить и поджарить на растительном масле с двух сторон до румяного цвета. Дать колбаске остыть и поместить в холодильник, накрыв крышкой. Также можно употреблять эту колбасу и в теплом виде тоже вкусно. Режется домашняя ливерная колбаса отлично, не разваливается. Хранится такая колбаска недолго 3-5 суток. Приятного вам аппетита!